Мы начали делать проект для совместного финансирования фильма по материалам одной из наших встреч. У нас порядка 15 материалов есть, и вот один из них это Георгиевский крест. Я специально показываю, чтобы вам значок узнавался. Сервис не очень знакомый для большинства. Там ты можешь вложить от 75 рублей, и у нас, по-моему, до 15 тысяч индивидуальная прогулка. Все, кто будет участвовать даже минимально будут у нас в списке титров обязательно те кто особенно отличаться будут индивидуально отмечены что нужно сделать чтобы нам помочь зарегистрироваться в этом бум стартере у кто подписан на рассылку у всех есть длинные письма как я рассказывала как действовать перед стартом вот на сейчас уже все запущено есть красивая ссылка на проект на ваших билетах есть обозначение все. Значит, нужно поставить такие сердечки, да, сетей, отметить, что нравится, рассказать друзьям, возможно, своими словами. Тема очень интересная, тема такая, что получается, что мы живем как не в своем мире. Мы сделали встречу на 23 февраля, защитник отечества, и Борис Григорьевич э -э -э подумал, что надо бы сделать героя Георгиевского креста, о кавалерах, настоящих героев. Их на самом деле были сотни тысяч их было mm -hmm. много очень. А, орден существовал 140 лет mm -hmm. и после революции ну, Жуков, Буденный Малиновский были награждены mm -hmm. Георгиевским крестом. Коллеги, да, да. Mm -hmm. Потом эта история исчезла, Георгиевский герой был запрещен, но в 1942 году возникла советская гвардия mm -hmm. и была предложена гвардейская ленточка. И эта гвардейская ленточка имеет символику пепела-огонь. <соскоррес> и именно эту ленточку носят сейчас наши сограждане. Честь... Называю ее да, Георгиевской да, да, лентой. А Георгиевская лента возникла из другой совершенно <соскоррес> истории. Там это символика победы духа. <соскоррес> Не силой, а духом. Разница между Георгиевской лентой и Гвардейской лентой настолько очевидна, и настолько никому не известно, что мне было очень странно, что это вот так вот. Почему меня и зацепила эта вообще тема. Вот, Значит, нужно заплатить эти небольшие деньги. А потом будут появляться, когда мы наберем минимальную сумму 80 тысяч, часть этих денег пойдет на сервис обеспечение, И часть мы возьмем для того, чтобы это все смонтировать, свести. Если денег будет больше, мы поработаем с архивами, чтобы добыть лучшие копии, чтобы иллюстри... иллюстрации были качественные. Кроме того, нам осталось неизвестно, какой из священнослужителей рекомендовал Екатерине II применить такие цвета для георгиевской ленты, и вообще такую символику, потому что в Европе Георгий, святой Георгий обозначен белым и голубым цветом. Это кто-то рекомендовал, и мы хотим Бориса Григорьевича отправить в архивы, чтобы он выяснил, кто же это был. Кроме того, мы хотим эти иллюстрации хорошие, которые мы найдем, напечатать в календаре, чтобы в ваших семьях была память об этих героях, которые там. Это сто, порядка ста, сотен тысяч кавалеров Георгиевского ордена. Они, они выглядят потрясающе. Вот. Также мы хотим сделать фитографию Чесменской церкви. Но это уже если у нас будет так вот хорошо, что мы сможем заказать, и мы тогда выпустим не только открытки, но еще и литографии. Вот. Словом, я вас очень прошу, найдите время. Нам нужно в ближайшие 7 дней набрать 8000. У меня уже что-то есть, потому что ребята уже так уже с поделились, и там уже есть вложение. По мере развития проекта будут появляться новые Вознаграждение. Допустим, мы хотим заказать на монетном дворе значки. Это будет бронзовые значки с эмалью. Вот я думаю, вот с таким вот, вот таким. должно быть очень красиво. Ну, мы все стараемся делать красиво, качественно. Надеемся, что а, в следующий сезон зимний осенний мы найдем место, где мы сможем делать не только встречи вот так собираться, но я смогу отвечать за качество трансляции. Я очень надеюсь, что следующий сезон будет легче, что в Петербурге появится помещение с техническим каким-то таким уровнем. Вот. Но мы по-любому будем встречаться, делать записи. И я надеюсь, что мы в следующем году как минимум там, половину фильмов по материалам выпустим. Дорогие друзья, я приглашаю вас принять участие в нашем проекте фильма «Георгиевский крест». Надеюсь, что вы зарегистрируетесь, поставите свои лайки от сетей. И выберите свои вознаграждения. Мы ждем вас, и 9 декабря мы будем раздавать все подарки и презентуем наш новый фильм. Спасибо.